Вот что происходит в мире и к чему готовится Китай. В таких условиях, будучи монополистом, китайское государство может диктовать всему миру свои условия, цены и правила. Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео! Сегодня мы поговорим не совсем про криптовалюту, но о новой угрозе для мировой экономики и о том, как Китай пытается ее использовать, чтобы стать лидирующей страной на планете. Когда я это все раскопал, я сразу же понял, что хочу об этом рассказать публично. Кроме этого, я сравнил новогодний чек в этом году с новогодним чеком в прошлом и сам заметил, что он вырос где-то на 80%, при том, что официальная инфляция у нас около 7%. Это вторая причина, почему это видео выходит сегодня на моем канале. Итак, Китай готовится к чему-то немыслимому. В этом видео я расскажу, к чему именно они готовятся и почему это важно для нас. Поэтому давай не будем терять времени, а сразу же перейдем к информации, фактам и данным. В глобальной экономике в последний год незаметно развивался один тренд, который многие упустили. Я не знаю, знаешь ли ты, но в ноябре появилась информация о том, что китайское правительство призвало граждан делать запасы на зимний период. Люди спекулировали, почему же власти внезапно опубликовали такой призыв. Но Китай отвечал, что не о чем беспокоиться, просто обычная подготовка к зиме, ничего необычного. Но у нас появилась новая информация, на основе которой мы можем сделать выводы, что именно происходит. А происходит то, что Китай активно накапливает припасы. При этом его центральный банк печатает деньги и раздувает инфляцию. Что и приводит к тому, что цены на продукты питания рекордно взрываются. Взгляни на это, это просто немыслимо. Мировые цены на еду взлетели на 33% за последний год. Определенно, эти праздники оказались самыми дорогими за последние 10 лет для обычных потребителей. И все из-за еды, точнее цены на нее это просто катастрофа 33 за год абсолютное сумасшествие проще говоря многие люди уже не могут позволить себе даже просто питаться по таким высоким ценам в развитых странах то что называется продовольственной безопасностью, уже начинает вызывать опасения ведь людям все чаще приходится решать что им нужно больше крыша над головой или еда на столе посмотри на этот график он показывает количество голодающих людей в мире. И за последний год, как ты видишь, он резко подскочил. Этот прыжок это еще 100 миллионов человек, которые не доедают на этой планете. 33% роста цен на еду всего лишь за 365 дней. Это еще раз показывает, что индекс потребительских цен является абсолютно манипулятивной информацией. Он официально вырос не на 33%, а на 7% за год. Продовольственная организация ООН сообщила, что всемирный коэффициент цен на продукты питания вырос на 3% по сравнению с сентябрем, на 10% по сравнению с октябрем и на более чем 30% за год. На ситуацию также влияет снижение предложения продовольствия, а также кризис цепочек поставок, который был выявлен пандемией известной заразы. Кроме этого, происходит также и сокращение рабочих мест, опять же в связи с пандемией. Сюда также нужно добавить и то, что за год Центральный банк в Соединенных Штатах увеличил денежное предложение еще на 27%. И это происходит не только в Штатах. Штаты я беру как пример. К чему это все приведет? Организация Объединенных Наций предупреждает, что мир столкнется с худшим продовольственным кризисом за последние 50 лет минимум. Поэтому определенно на это нужно обратить свое внимание и быть к этому готовым, пока еще мало кто об этом говорит. Китай не зря призвал своих граждан делать то же самое еще в ноябре 2021. Теперь, когда мы немного вникли в тему разговора, давай вернемся к Китаю и тому, что они делают. Посмотри на эту статью от 30 декабря 2021 года. Китай скупил более половины мировых запасов зерна. Тем самым, похоже, Китай становится причиной резкого роста цен на продукты по всему миру, особенно те, которые сильно зависят от зерна. Китай миллионами наращивает закупки базовых продовольственных товаров и складирует рис и зерно в государственные резервы. Размер этих резервов превышает совокупные запасы всех остальных стран мира вместе в Сообщает Никей Эйша. Итак, Китай знает, что нас ожидает продовольственный кризис и готовится к этому, пока западные лидеры, да и наши тоже, похоже, вообще ничего не делают. Они лишь полагаются на цепочки поставок, которые, как мы видели в 2020 и 2021, оказались очень ненадежными во времена всемирной пандемии. Но это не все, к чему готовится Китай. В последние годы мы наблюдали ухудшение отношений китая с другими странами и похоже китайские власти также готовятся к использованию тактики которая уже оправдывала себя в конфликтах раньше эта тактика заморозки поставок продовольствия в страны с которыми ты не дружишь китай это чуть меньше 20 населения мира которому удалось накопить более половины мировых запасов кукурузы пшеницы и других зерновых культур что привело к резкому росту цен по всей планете и ввергло множество стран в голод. Так он сообщает о том, что 20 стран на этой планете оказались на грани острова голода в 2021 году. Это значит, что незаметно Китай становится монополистом глобальных поставок продовольствия, аккумулируя сумасшедшее количество зерновых. 69% мировых запасов кукурузы, 60% риса и 51% пшеницы. Сумасшедшие цифры, ведь Китай это только лишь одно государство. И это на самом деле опасно. Ведь если у них уже есть такая сила и такое влияние на продовольственные поставки по всему миру, они могут запросить за него любую цену, какую только захотят. Я думаю, что в Китае ожидают инфляции цен на продукты в мире, так что они пытаются закупить как можно больше продовольствия и максимально увеличить свои резервы до того, как эта инфляция случится. И это как раз то, что должны делать и предприниматели. Как ни странно, многие люди, которые инвестировали именно в продовольствие, индустрию получили еще больше прибыли, чем с фондового рынка. По данным главного таможенного управления Китая, в 2020-м Китай потратил почти 100 миллиардов долларов на импорт продуктов питания, это не учитывая напитки. И это почти в 5 раз больше, чем обычно. Но... За 9 месяцев 2021 года Китай импортировал больше, чем с 2016 по 2021 годы. Мы также наблюдаем интересную ситуацию с рыболовным флотом Китая. Китайцы активно скупают и вылавливают рыбу в Тихом океане. Они выкупают практически все предложение рыбы на островах Тихого океана. Кроме этого, китайцы активно скупают фермерские земли не только в США, но также и в Австралии, становясь при этом крупнейшим иностранным владельцем сельхозугодий. Исторически сокращение поставок продовольствия на территории Китая провоцировало беспокойство в китайском обществе. В прошлом Китае такие события приводили к восстаниям против правящих династий и гражданским войнам на территории страны. И сейчас Китай сталкивается с неопределенностью продовольственного будущего, в том числе из-за торговых войн США, Австралии и другими странами. Австралия и Китай, как мы видим, также проходят через ухудшение отношений. А отношения США и Китая вовсе приближаются к состоянию холодной войны. Поэтому кажется, что Китай не только готовится к мировому продовольственному кризису, но и к потенциальному конфликту с этими странами, в котором монополия над поставками продовольствия может сыграть большую, если не ключевую роль. Ты можешь покупать кучу активов, но не сможешь есть ценные бумаги, криптовалюты или недвижимость. Также во время продовольственного кризиса центральные банки не смогут напечатать курицу, кукурузу или консервы. За 2020 год количество голодающих людей в мире выросло на 100 миллионов человек и составило 700 миллионов человек. И хотя в этом есть часть вины развитых государств, Китай виноват в этом больше всего, своими активными накоплениями продовольствия, тем самым катастрофически нарушив равномерное распределение продовольствия между всеми его потребителями. Многие люди могут подумать, что это скучно, какая-то еда, еда, еда, зачем нам это, нам же гораздо интереснее про биткоин послушать. Но это очень большая проблема, которая может сильно повлиять на экономику, если цены на еду продолжат взлетать, на 30-40% в год, потому что потребители могут просто не соответствовать этому взлету цен своими зарплатами. Поэтому нам нужно быть готовыми, в идеале, иметь свой собственный источник пропитания и питья. Вот что происходит в мире и к чему готовится Китай. В таких условиях, будучи монополистом, китайское государство может диктовать всему миру свои условия, цены и правила. А меня зовут Богатейший Ди. Если видео было для тебя интересным, или ты ш... Если ты узнал что-то интересное для себя, почему бы не поставить лайк? Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания нового контента. Подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей. До скорого.